Коллеги, еще раз добрый день. Дайте мне, пожалуйста, знать, слышно меня или нет. В чате обозначьте плюсиками или, или минусами, если вы меня не слышите. Отлично. Тем, кому не слышно, в чате будут даны инструкции, как можно решить эту проблему. А пока... Мы начинаем. Еще пару организационных моментов. Вебинар мы проводим совместно с руководителем отдела технического контроля, Марком. Поэтому, если в процессе вебинара у вас будут возникать вопросы, не стесняйтесь и задавайте их в чат. Также по мере вебинара мы будем делать паузы, и если какие-то вопросы будут не отвечены, на, их, на них уже отвечу я. Также хотелось бы попросить вас выключить микрофоны, так как у нас собралось достаточное количество слушателей. и Чтобы не мешать друг другу, да, мы вас попросим это сделать. Заранее спасибо. Итак, мы начинаем. Меня зовут Екатерина Логинова. Я расскажу вам о товарной группе светодиодной лента и о ее особенностях и преимуществах. Вначале пару слов о бренде. Компания «Ферон» существует уже более 20 лет и по праву является лидером светотехнического рынка. С момента основания компания «Ферон» работает по классической дистрибьюторской модели — Наш, наши товары широко представлены на территории всей Российской Федерации, а также в некоторых странах СНГ. Наши офисы расположены в Самаре, Казани, Новосибирске, ну и, конечно, в Москве. Ассортимент компании «Ферон» насчитывает более половиной тысяч оригинальных наименований. В данный момент... Направление светодиодной ленты и дюролайк является четвертым по величине объема товарной группы. Давайте рассмотрим применение данной группы. Преимущественно светодиодная лента используется именно в бытовом сегменте. С ее помощью вы сможете организовать любого рода подсветку. Например, с помощью... Низковольтные ленты 12 и 24 вольта можно организовать подсветку рабочих зон, потолков, ниш, проемов, арок, лестниц, мебели и многого другого. Для создания основного освещения, в том числе и дизайнерского, можно использовать светодиодную ленту с высоким световым потоком в паре с алюминиевым профилем. С помощью ленты 12 вольт IP68 влагозащищенной можно создать освещение на придомовом участке, в том числе освещение водоемов и прудов. Далее с помощью ленты 220 вольт можно организовать наружное освещение, в том числе и архитектурное. Давайте подробнее рассмотрим ассортимент. Светодиодная лента 12 вольт на данный момент самый распространенный тип светодиодной ленты на рынке. В нашем ассортименте представлены модели мощностью 4,8, 7,2, 9,6, 14,4 и 19,2 ватта на метр. Помимо мощности они отличаются друг от друга цветом свечения. Бывают монохромные ленты например, белые или цветные, а также ленты RGB. Также есть ленты с разной степенью защиты. Это либо IP, степень защиты IP20 или IP65. Все светодиодные ленты, все перечисленные модели идут в катушках по 5 метров с коннектором «Мама» в комплекте. Отдельно хочется выделить новинку, которая вот-вот ожидается на нашем складе. Это лента LS616, мощностью 17 Вт на метр. Прежде всего хочется выделить ее яркость. Световой поток данной ленты 1700 люмен на метр. Это очень высокий показатель, поэтому такую ленту можно использовать даже для создания основного освещения. Также из преимуществ отмечу высокий индекс светопередачи выше 80. То есть свет такой ленты будет точно передавать цвета и не будет искажать оттенков. Также из преимуществ назову плотное расположение светодиодов. В данной ленте 180 светодиодов на метр. Вы можете вот здесь на изображении увидеть, в чем же различие свечения ленты с малым количеством светодиодов и большим количеством светодиодов. Да? То есть, если мы используем ленту с более плотным расположением светодиодов, у нас нет эффекта вот этой точечной засветки, как представлено справа. Данная лента будет идти в катушках по 5 метров, но уже без коннектора мама, будет только оснащена проводами для подключения к блоку питания. Неоновая светодиодная лента 12 вольт, модель LS651. Мощность этой ленты 14,4 ватт на метр, световой поток также э, высокий, 1200 люмин на метр. Индекс передачи также э, выше 80. Э, но главная особенность данной ленты — это ее степень защиты IP68. То есть э, такую ленту э, можно использовать для освещения в помещениях с повышенной влажностью. Также отмечу широкий диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 100 градусов по Цельсию. Таким образом, ее можно использовать даже для подсветки в банях и саунах. Далее новинка предыдущего года светодиодная лента 24 вольта, модель LS501. Чем вообще лента 24 вольта отличается от 12? Во-первых, за счет более высокого рабочего напряжения яркость светодиодов более равномерна, нежели в 12-вольтовой ленте. Но главным преимуществом является то, что за счет меньшего тока потребления лента также значительно меньше нагревается. Таким образом, она более надежная. Гарантия на такую ленту 3 года. Мощность данной ленты 11 Вт на метр, световой поток 1100 люмин на метр. Высокий индекс светопередачи выше 80. Лента также идет в катушке по 5 метров с проводами для подключения к блоку питания. Далее ожидаемая новинка, светодиодная лента 24 вольт, LS520, это лента стабилизированная. Что это значит? На корпусе данной ленты расположены электронные компоненты, которые позволят вам подключить такую ленту отрезками до 20 метров в одну линию, в то время как предыдущие модели 12 извините, и 24 вольтовые ленты мы рекомендуем подключать отрезками не более чем по 5 метров а сейчас я вам продемонстрирую как это выглядит давайте перейдем на камеру я вам покажу так Вот данная лента здесь 20 метров, как я не знаю, надеюсь вам видно. Здесь достаточно большое количество метров. И как вы можете заметить, данная лента, в чем ее преимущество, вот первый отрезок, Первые отрезки такой ленты светят аналогично последнему 20 метру такой ленты. В то время как, если вы подключите обычную ленту в одну линию 20 метров, вот она, вот последний отрезок, который, как вы видите, совершенно не горит. В отличие от начального отрезка, который... Ближе всего расположен к блоку питания. Давайте вернем презентацию. Мощность такой ленты 9,6 ватт на метр, световой поток 1056 люмин на метр. Высокий индекс передачи выше 80. Гарантия на такую ленту также 3 года, аналогично модели LS501. Данная лента будет поставляться в катушках по 20 метров с проводами для подключения к блоку питания. Немножко остановимся на, на аксессуарах, которые вы можете использовать для подключения светодиодной ленты. Прежде всего, это блок питания. В ассортименте есть блок питания в виде адаптера, модель LB005, который идет уже с вилкой для подключения в сеть и с коннектором APA для подключения к ленте. Таким образом, подключение такой ленты, Подключение ленты 12 вольт к такому блоку питания происходит за считанные секунды, и для этого не нужно особых навыков. Также в ассортименте присутствуют более профессиональные блоки питания. Это модели LB009 и LB007. Это блоки питания 12 вольт и блок питания 24 вольта, модель lb 019 мы уделяем большое внимание качеству блоков питания, так как, как правило, они устанавливаются в нишах или прячутся в, прячутся, в, общем, в те места, где, как правило, очень плохая вентиляция. Наши блоки питания оснащены оребренным корпусом, таким образом увеличивается площадь теплоотвода. То есть такой блок питания будет нагреваться значительно меньше и не будет выходить из строя. Далее контроллеры LD55 и 56 для управления светодиодными лентами RGB. Данные модели отличаются только цветами, белый и черный, и пульт для управления э, лентой идет в комплекте. Также вам могут понадобиться соединители или коннекторы. Э, в ассортименте присутствует... Э, соединители, которые позволят вам э, подключить э, отрезки ленты к блоку питания, а также коннекторы для соединения двух отрезков, либо в одну линию, э, либо э, произвести угловое подключение двух отрезков. Э, данные коннекторы и соединители можно использовать как для 12-вольтовой, так и для 24-вольтовой ленты. Далее алюминиевые профили применяются для монтажа светодиодной ленты. Мы рекомендуем ленту мощностью 9,6 Вт на метр и более использовать с алюминиевым профилем для улучшения теплоотвода, теплоотвода ленты и, соответственно, увеличения ее срока службы. Все профили... Компании «Феррон» э, идут длиной 2 метра и с полной комплектацией, то есть сам профиль, матовый экран, две заглушки и 4 крепежа у накладных э, моделей. А в ассортименте есть накладные профили, встраиваем, встраиваемые и угловые. Далее я вам продемонстрирую профили, с помощью которых появляется возможность реализовать интересные световые решения. Например, профиль КАП-264, гибкий профиль, можно использовать для создания уникальных световых композиций, а также для подсветки округлых объектов. Отмечу, что данный профиль нельзя сгибать под углом. Минимальный э, диаметр сгиба должен составлять 20 см. А, далее КАП-254, профиль скрытой установки. А, этот профиль встраивается в гипсокартон и крепится к нему с помощью саморезов. А далее а, металлические части идут под финишную отделку. Соответственно, когда вы ее произведете, у вас на виду останется лишь рассеиватель, то есть такая световая линия без лишних элементов. Такая подсветка будет выглядеть очень современно и эстетично. Далее профи, профили линии света, которые активно используются для создания светодиодных систем освещения, а также декоративных элементов в интерьере. Модель к 255 встраиваемый профиль, новинка предыдущего года. Как вы можете видеть, встраивается она в гипсокартон с помощью пружинных держателей. Такая установка напоминает установку встраиваемых светильников. Данные держатели, 4 штуки, идут в комплекте с данным профилем. Также дополнительно вы можете приобрести коннекторы для соединения профиля либо в одну линию, используя коннектор LD142, или для углового соединения, используя коннектор LD-143 и LD-144. Пример углового соединения вы можете видеть в левом нижнем углу. Далее модели КАП-256 и 257, накладные профили линии света, Данные профили выполняют ту же функцию, отличаются лишь способом монтажа. Вообще накладной монтаж более популярен, потому что легче, его легче производить. С этими профилями также можно использовать коннекторы LD142, 143 и 144 для соединения их в линию или углом. Также можно использовать подвес КАП-1002 и с его помощью сделать подвесные линейные светильники. Подведу итоги, в чем же особенности и преимущества светодиодных лент. В первую очередь это широкие возможности применения. В нашем ассортименте есть ленты, которые подходят и для организации подсветки, и основного освещения, а также для подсветки в местах с повышенной влажностью. Далее это высокий световой поток и индекс цветопередачи, что обеспечивает яркое свечение без искажения оттенков. Высокое качество аксессуаров для лент, а также широкий ассортимент профилей для применения с лентой. Давайте немного остановимся и посмотрим, есть ли вопросы, на которых нет еще ответа. Ну, на данный момент вопросов нет, технический специалист активно отвечает на ваши вопросы. Поэтому продолжим поговорим о светодиодной ленте 220 вольт это лента универсальный источник света который помогает создавать световые решения при наружном применении ее можно использовать для контурной подсветки зданий столбов деревьев оформления витрин и рекламных щитов в ассортименте есть модели ls704 мощностью 4,4 ватта на метр Представлены в нескольких цветовых решениях, помимо белого, теплого и холодного. Это красный, зеленый, желтый и синий. Поставляется в бобинах по 100 метров. Далее модель LS705 мощностью 11 ватт на метр. Представлена в белых цветах, теплый и холодный. Поставляется в бобинах по 50 метров. И модель LS706, лента RGB, также мощностью 11 ватт на метр. Также идет бобинами по 50 метров. Светодиодные ленты LS704, 705 и 706 разработаны по уникальной технологии. В отличие от большинства аналогов, представленных на рынке в данный момент, у, этой, у нашей ленты... Отсутствуют провода, и все токоведущие части расположены на плате ленты. Это намного облегчает соединение и монтаж. Таким образом, монтаж происходит без каких-то дополнительных элементов, вроде игольчатого коннектора. Также отмечу, что в ленте LS705 используются светодиоды 5730, которые относятся к сверхярким светодиодам средней мощности и обладают хорошим сочетанием размеров, мощности и светового потока. Так, далее неоновая светодиодная лента 220 вольт. В нашем ассортименте представлены две модели, это LS 720 и 721. Отличаются они прежде всего размером. Вы можете видеть соотношение этих лент на изображении. Размер ленты LS 720 9 на 16 миллиметров и 721 15 на 25 миллиметров. Помимо размеров они отличаются Мощностью, это 9,6 Вт на метр и 12 Вт на метр, соответственно, представлены в следующих цветах. Белый, теплый, холодный, красный, зеленый, желтый и синий. Поставляется в бобинах по 50 метров. Аксессуары, которые вам могут понадобиться при подключении и монтаже данной ленты, в первую очередь это сетевой шнур для подключения ленты в сеть. Далее это крепежи для монтирования ленты на поверхность, коннекторы для соединения двух отрезков ленты, заглушки для изолирования свободного конца ленты и контроллеры LD73 и 74 для использования с лентой. LS 706 RGB. Данные контроллеры не идут в комплекте поставки. Далее Duralight. Duralight представляет собой ПВХ шнур, внутри которого располагаются светодиоды. Duralight на сегодняшний день часто используется для уличной подсветки, преимущественно новогодней. Также с помощью дюролайта вы можете создать цветовые фигуры и рекламные надписи. В ассортименте присутствуют два вида дюролайта: Это двужильный дюролайт мощностью 1,44 Вт на метр и трехжильный дюролайт мощностью 2,88 Вт на метр. Отличаются они друг от друга тем, что двужильный DuraLight работает только в режиме статического освещения, в то время как трехжильный, помимо статических, может использоваться в качестве динамического освещения при использовании контроллера. Далее новинка этого года ⁇ светодиодный DuraLight RGBW мощностью 1,44 вата на метр. Данная модель является, пожалуй, уникальной на данный момент на рынке, потому что до этого были представлены исключительно дюралайты с, мульти, с мультицветным свечением. То есть каждый светодиод имел только один кристалл, и, соответственно, мог светить только одним цветом. В нашем же дюралайте используются полноценные трехкристальные светодиоды, которые могут произвести практически любой цвет свечения. Сейчас я вам это продемонстрирую. Давайте мы остановим презентацию. Вот данный Duralight. Надеюсь, вам всем хорошо видно. Вот Как правило, на рынке сейчас представлены модели, которые могут светить таким образом, ну и также имеют дополнительные эффекты, вроде затухания и вот такого попеременного свечения. Наш Duralight, как я уже говорила, может производить любой цвет свечения, например, зеленый, синий, Красный, в том числе, кстати, и белый цвет, что тоже не так часто встречается. Управление Сейчас, управление данным Дюролайтом происходит с помощью контроллера LD125, который не идет в комплекте поставки. С помощью него Duralight может производить 8 статических режимов и 9 динамических режимов. Подведем итоги, в чем же особенности и преимущества лент 220 вольт. В первую очередь это широкий ассортимент. Как вы видели ранее, в ассортименте компании Ferron присутствует 5 моделей светодиодных лент 220 вольт, включая 2 неоновых, и два вида дюралайта. Далее простой монтаж и соединение, увеличенная толщина платы, это делает ленту более надежной и исключает возможности разрывов а также устойчивость воздействия окружающей среды. На этом у меня все. Давайте посмотрим вопросы. Где потом, Где потом посмотреть запись? Данный вебинар будет выложен на нашем YouTube-канале, так что можете потом туда зайти и пересмотреть данный вебинар. Вопрос, почему нет ленты 12 вольт RGB W? Данная лента планируется в нашем ассортименте. Когда именно она появится, я думаю, вам сообщат наши менеджеры по продажам. На данный момент вопросов больше нет. В любом случае вы их можете задавать менеджеру, с которым вы работаете, они уже перенаправят эти вопросы мне. Подведем итоги, почему же выбирают «Феррон». В первую очередь это широкий ассортимент, который предоставляет большие возможности для решения задач в области коммерческого и гражданского освещения. Вся продукция проходит дополнительный контроль качества в нашей лаборатории. Мы предлагаем лучшую цену, а также выгодные условия сотрудничества и надежную поддержку. Наш бренд «Узнаваем». Мы представлены во всех регионах Российской Федерации, а также в некоторых странах СНГ. 80% наших клиентов сотрудничают с нами уже более 10 лет. Так, на этом у меня все, но прежде чем мы закончим, я бы хотела объявить розыгрыш призов. В чате вы найдете ссылку на наш профиль в Инстаграме вам нужно перейти по этой ссылке, подписаться на аккаунт Ferron и под последним постом э, необходимо просто написать, как меня зовут. Э, таким образом, вы автоматически станете участником э, розыгрыша призов. Сам розыгрыш произойдет 11 июня в 16.00. На этом у меня все. Спасибо за ваше внимание, спасибо за время, всем хорошего дня!